ну, как и на кого он будет действовать, будем смотреть дальше. Так представители знака Зодиака Телец, приветствую вас! Сегодня мы посмотрим основные тенденции месяца апреля, лично для вас. Хочу сказать, что вы являетесь фаворитами этого месяца, поскольку проходят здесь на начало месяца две планетки, затем 3 числа еще присоединяется 3, Меркурий, плюс узлы уже в течение длительного периода. Поэтому я думаю, что в первой половине месяца вы будете максимально активны. И самое интересное, что у вас будет больше других возможностей для улучшения своего материального положения, для укрепления, в принципе, своего социального положения. И от принятия ваших решений будет очень много зависеть в личной вашей жизни, ну и жизни вашего ближайшего окружения. Начнется месяц с того, что 3 числа образуется точный квадрат от Меркурия к Плутону. Плутон для вас это десятый дом. А десятый дом связан с карьерой и социальным ростом. Ну, здесь возможны какие-то очень важные трансформации, переходы, увольнения. Ну, что-то меняется. Ну, у большинства из вас, скорее всего, так как было, уже не будет. Будет принято какое-то очень важное решение относительно вашего социального статуса, вашего дальнейшего продвижения. Для кого-то это карьера, для кого-то это брак, Ну у каждого свои высоты. 6 числа состоится полнолуние в знаке зодиака Весы. Ну, для вас это мало информативная Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Может быть, что-то будет завершено в сфере работы или ну, какая-то ситуация, там с здоровьем, например. Поскольку для вас весы это шестой, это дом работы и здоровья. Также 7, да, еще 6 числа одновременно Венера будет из вашего первого дома образовывать секстиль к Нептуну в одиннадцатом Очень хороший период для романтичных свиданий, для знакомств, вообще для такого, знаете, одухотворенного состояния. И, возможно, даже какие-то интересные, приятные события в эти дни. 7, 8 и 23, 24 состоится очень интересный аспект. Это секстин между Марсом и Меркурием. Марс для вас идет по третьему дому, Меркурий уже в вашем первом, а Это значит, что будут благоприятные возможности для того, чтобы провести какие-то удачные переговоры осуществить сделку, особенно если это касается покупки некого механического средства, например, потому что Меркурий и Марс непосредственно связаны с некой техникой. И я думаю, что благодаря вот вашему правильному выбору вы будете в итоге довольны тем, что потом будете иметь. Единственное, на чем хотелось бы сделать такой упор, что после 21 числа Меркурий будет ретроградным, а это значит, что первая половина благоприятна для покупок месяца, а вот 23-24 для удачных продаж. Ну или может быть появится возможность завершить то, что было начато в начале месяца. Ну вот обратите внимание на эти дни. Также 11 числа Венера перейдет в Близнецы. А это означает, что она перейдет ваш символический второй дом, денежки, и тут же образует такой супер-пупер красивый аспект, как тригон к Плутону, чем может тут же вас щедро одарить в материальном плане. Также 10-11 и 29-30 обращайте внимание, здесь будет действовать параллельно такой вот аспект от Меркурия квадрат к лилит, который может привести к каким-то ошибочным принятиям решений. То есть не, главное не переоценить свои силы, не переоценить свои возможности. Для вас эта тема будет получается первого и четвертого дома. То есть что-то, что связано с недвижимостью, с семьей, с домом, ну, вот здесь не спешите принимать какие-то важные решения. Теперь 13-14 у нас еще будет интересный аспект, квадрат от Венеры к Сатурну. Значит, Венера это что-то мягкое, приятное, а вот Сатурн это что-то такое уже холодненькое. Поэтому это дни не, неблагоприятные для финансовых операций, а также для знакомств и личных встреч. Ну, поскольку для вас это сфера 11-й, 2 -й дом, то я думаю, что, наверное, здесь э, ну, важно предостеречься от каких-то непредвиденных материальных затрат, либо не рассчитываете на получение э, чего-то материального в эти дни. Ну и также совместные какие-то действия с коллективом, с тружеским окружением, они могут принести вам разочарование. С 19 по 25 будет формироваться такой интересный аспект, как секстиль от узлов к Сатурну, причем северный узел в вашем знаке. И для вас это будет шанс Шанс укрепить свое материальное положение, провести какую-то выгодную сделку на ваших условиях. Сатурн будет в помощь в данном случае, поскольку он в 11 доме, то это признак того, что лучше действовать сообща с кем-то, а не в одиночку. Ну и помним, что 20 числа, помимо того, что солнышко переходит в ваш знак, это еще и день солнечного затмения, а значит для вас это будет год, именно год, который начнется с 20 апреля, год, когда вы сможете закрыть какие-то свои старые долги новыми возможностями, предоставившимися вам. И я думаю, что... Это будет для вас основная задача для представителей знака «Затекотелец». Я, конечно, для вас еще сделаю отдельный прогноз для вашего знака. Следите за публикациями. Ну и что у нас еще перейдет? Да, 21 числа у нас перейдет. Меркурий в ретроградную фазу, а это означает, что начнется такое, знаете, всеобщее замедление различных процессов, для вас это мыслительные процессы, да, еще и новолуние будет 20 числа, в общем-то, для вас, вы знаете, какой-то интересный новый этап, но интересно, что по ретроградному Меркурию, скорее всего, вы будете что-то закрывать старыми проверенными методами, но при этом вновь создавшимся новыми возможностями вот таким интересным будет месяц апрель для вас для тех кого интересует эзотерическая часть смотрим дальше так, я задала вопрос с чем будет связано ну, главное событие для представителей знака садиака телец в апреле месяце вот у меня выпало солнце сад и всадник все вместе эти карты считаются как что-то очень приятное. Вообще солнце и сад – это возникновение чего-то нового, новая работа, новая семья, поездка, может быть, совместная. Ну, здесь, наверное, все-таки больше говорится о воссоединении или приятном переходе, получении приятных новостей по всаднику. Ну, очень приятный, хороший месяц, позитивный чего я вам и желаю. Ну, для тех, кому понравилось, ставим, пожалуйста, ваши лайки, комментируем, подписываемся на канал и до встречи в следующих прогнозах.